Привет, друзья, рукодельницы и рукодельники! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать бант из атласных лент. И этим бантом можно украсить или ободок, или зажим для волос. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится атласная лента шириной 5 сантиметров. И нужны два цвета. 4 отрезка делаем по 17 сантиметров. Это для верхнего банта. Я компоную их по парам, складываю изнаночными сторонами внутрь, а срезы обрабатываю огнем. из этих заготовок мы будем делать верхний бант для нижнего яруса нужны три отрезка по 13 сантиметров здесь я буду делать вот такой срез складываю вдоль пополам потом еще раз пополам совмещаю срезы и теперь не здесь буду отрезать а вот так примерно отступив 2 сантиметра от верхнего края. Получается вот такая деталь. С остальными заготовками делаю то же самое. Теперь среза, конечно же, нужно обработать огнем. Центральная часть у меня будет светлая, я ее оставляю как есть, а другой цвет у меня, он такой не оранжевый, а как темный лосос. Я складываю вдоль пополам, выравниваю по верху и потом подклеиваю, используя клей момент кристалл. У вас может быть любой другой универсальный клей. И с этой стороны делаю то же самое. Теперь второй отрезок. Прикладываю так, как и первый. Вот немножечко сместив от центра светлой ленты. Точно так же фиксирую положение клеем. Теперь я этот, эту заготовку складываю пополам. Определяю центр. И по этому центру прошью ниточкой с иголкой. Теперь нитку закреплю и обрежу. Это нижний ярус бантов. А теперь сделаем основной бант. На уже подготовленных отрезках я ставлю маркеры отступил 7 сантиметров от края можно с левой стороны отступить можно с правой значение не имеет теперь я буду делать вот такую деталь так она выглядит и сейчас я покажу как это сделать делается это очень просто я срез совмещаю с маркером а потом еще раз делаю подворот Теперь маркер не нужен, а ленту я складываю еще вдоль пополам. Вот таким образом. Теперь от края я отступаю 2 сантиметра И уголком линейки, вот сейчас вот так немножко вдавливаю, получается вмятина. Это моя меточка, откуда я буду резать к уголку. Вот так. Теперь зажму пинцетом. Здесь толстый срез получается. И нужно его хорошенько оплавить огнем. То ли свечи, то ли зажигалки. Что у вас есть. Вот и получаются две одинаковые детали. Теперь будем дальше работать с ними. С противоположного края. Я подворачиваю уголки к центру. Вот таким образом. И теперь здесь я буду фиксировать клеем. Здесь я уже использую горячий клей. вот здесь уголочек огнем не припаялся но это все легко исправить это же сделаю и с другой деталью теперь смотрите что я буду делать дальше теперь я Отворачиваю свободную часть назад и совмещаю острые углы. Получается вот так. Здесь нужно вот этот центр точно промерить и определить, поправить, если он немножечко уходит в какую-либо сторону. Это делается вот так. Центр у меня точно определен. И теперь я на это ребро нашел, нанесу клей горячий и подклею к низу детали. Здесь хорошо видно, как я пальцами продавливаю этому ребру, нижнюю часть петли банта. Получается вот такая деталь. Смотрите, еще раз можно сделать вот таким образом, на себя повернуть этот конец. Подправить центр, это важно чтобы бантик получился ровным, красивым. Вот и все. Отправила. И теперь приклеить. Вот так. И центральные детали, маленькие, я склеиваю между собой. Чтобы они не распадались и держали красивую форму. Между ними наношу немножечко клея и склеиваю их. Две детали готовы. Но теперь я покажу очень быстро, как я делала серединку для этого банда. Я взяла отрезок ленты в 9 сантиметров длиной, свернула его в четверо, заплавила срезы с одного и с другого конца, проклеила эту ленту. А для того, чтобы ее украсить, взяла вот такое украшение. Два ряда полубусин. Это пластик, но смотрится довольно-таки симпатичный. Я взяла два отрезочка с половиной сантиметра и теперь при помощи горячего клея я приклею эти отрезки на ленту если у вас есть лента подходящего цвета шириной полтора-два сантиметра то можно сделать, можно использовать ее. Ну а теперь соберем весь бантик. Детали я буду приклеивать прямо на первый ярус. Наношу клей по центру и приклеиваю. И стандартным способом приклеиваю серединку. Остается маленький хвостик, который можно срезать. Ну вот бантики готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, что мой мастер-класс будет вам полезен. Буду благодарна Вам за Ваши комментарии. Желаю Вам творческого настроения, красивых бантиков. С Вами была Ирина и до новых встреч!